Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой заказ по 18 каталогу. В этом заказе у меня все для моих клиентов любимых. Кто-то заказал на подарочке, кто-то любит нашу продукцию, пользуется. Кого-то, что -то закончилось, поэтому заказывает повторно. И вот начнем мы с вами вот с такого вот классного концентрированного геля для мытья посуды. Это у нас лимон и мята. код данного геля 30.093. Средство классное, ароматное. При этом биоаллергенная. Также у нас еще есть мыло для кухни, я уже вам не один раз говорила, мыло классное, но идет 5 в одном. убирает неприятный запах и, мягкое. и эффективно моет, не сушит кожу рук. Это у нас весенний цвет аромат, код шестнадцать. Также еще вот есть вот такое вот ароматное яблоко. Код 3206. И, конечно же, как же без нас любимых кремлы для рук. Ароматный уход. Это у нас с персиком и молочными протеинами. Код 7971. Кстати, приятно. Пахнет, очищает кожу рук. И вот такой вот потрясающий освежитель для воздуха. Фруктовая фантазия. Он идет у нас на водной основе. Код данного освежителя тридцать И в преддвериях новогоднего праздника вот такой вот классный день для душа с ароматом мандаринки бергамота тело ваше будет благоухать, пахнет. приятным новогодним ароматом от 23-28 шампунь-бальзам 2 в 1, двойное питание с аминокислотами здесь у нас технология зимняя терапия питание и укрепление структуры волос. Мягко очищает и функционирует силой и блеск волос. Код данного шампуня 7781. Этот шампунь подходит для всех типов волос. Ну и конечно же, так как мы сейчас сходим в обуви. Спрей защиты обуви от лаки, грязи и реагентов. Для гладкой кожи, замши, велюра, и текстиля. Код спрея 11433. И вот классную щицу это я взяла для себя прямо и дочь мне попросила вот так вот у нас классно появился новый дезодорант мурмул водичка и очень нравится и мне тоже очень нравится сладкий аромат Ну теперь появился у нас такой ресторан код 3522 75 миллилитров Ну, пойдем дальше по заказам клиентов. Такая вот у нас водичка. Есть себе оси. Девушка заказала. Код данной водички. 39,984. 50 мл. Туалетная вода для женщин. Это вот классный кушен для лица код данного кушона 6297 это у нас слоновая кость И, конечно же пойдем по этой сейчас серии именно средства для макияжа увлажняющие тональные средства для лица код 6480 Еще и другой тон увлажняющий, тоже тональное средство. Код 6481. Это мы все заказали девочки Кто-то в подарке, кто-то для себя. Вот есть классно у нас карандашик для глаз. Код данного карандаша 5758. Подостойкая тушь. Код данной туши 5269. Здесь вот такая вот классная помада бальзам для губ. Код данной помады 4699. И вот такая вот тушь. Код 5576. Ревизионный объем. Это тушь. Она была у нас в акции. Они сейчас на акции. Вот мне их заказали три штучки. Вот такая помада серии Фаберлик. Код 40866. И бальзамчики для губ. Код 40764 и 40766. И вот у нас есть классные бальзамчики для губ. Сейчас зимний период, очень классно будет помогать нашим губкам. Ну и, конечно же, наши любимые средства для дома, для вещей. Влажные салфетки для удаления пятен. Упаковочки 20 штук. Код данных салфеточек 30552. В этом заказе у меня три упаковочки. Еще у нас есть такая вот классная серия Верпина. Против семи возрастных изменений. Это вот у нас ночной крем для всех типов волос. омолаживающий ночной крем с активным антивозрастным комплексом из вербина и эксклюзивной формулой пилирбиа для ухода за кожей лица в холодное время года. Код 0968. И дневной крем для всех типов кожи в этой же серии. Код 0965. Классная милка в виде зайчика. Деткам очень будет приятно. Вот у меня заказали в подарочке. Код 2944. Вот у Мне заказали 5 штучек. И фигурное мыло в виде тигренка. Код 2736. Ну, конечно же, всеми любимая мылка, бедя речки. Код 2729. Таких мыломенем. В оказе 7 штучек. И еще есть вот классный крем серии ⁇ Зима ⁇ Крем для лица ⁇ Код 2866 ⁇ Пусть зима будет уютной. Ухаживает за кожей лица зимой при воздействии холода, ветра и резких припадов температур. Уменьшает шелушение и неприятные ощущения от мороза. Дарит комфорт и здоровый вид. Смягчает кожу. Способствует улучшению цвета лица. Не закупоривает поры. Позволяет коже дышать. Может использоваться как основа под макияж. Подходит для всех типов кожи. Не содержит парабена. Такой вот классный у нас есть крем для лица. Сейчас отодвинем немножко. Есть у нас также кремики для ног. Вот какой есть крем для ног издоревлюющий. Герои хода спешат на помощь. Выберите любимчика и соберите свою команду. Бодрый эвкалипт. Главный герой выходит за твоими ножками. Код 2516. Есть смягчающий крем для ног. Здесь заботливый жужоба. Главный герой выходит с двеми ножками от 2518. Вот такие вот классные у нас есть кремки для ног. Есть крем для ног снятия усталости от 2517. В этом креме освежающая мята, которая помогает снять усталость. И питательный крем для ног 2519 от. Здесь неж, нежный лен в составе. И вот классно. Кремики ароматные. И, конечно же, уход за нашими ручками. Витамины крем для рук. Арбуз и Дыня. Код данного крема 25,53. И из серии Happy Hands Крем для рук. Омолаживающий. Здесь у нас в составе облепиха. В ней 8 раз больше витамина С, чем в апельсине. А еще она, векарственный по содержанию витамина Е, борется с морщинами и является прекрасным антиоксидантом. Кожа рук будет молодой и красивый. Код данного крема 2854. Для таких у меня два кремника в заказе. Здесь еще также крем для рук. Питательный. Главный ингредиент крема ⁇ шиповник. Ценное лекарственное растение. Это, безусловно, лидер в питании смягчение и увлажнение кожи. Код данного крема 2853. Их также два кремика в моем заказе. И еще один крем из этой же серии, увлажняющий. Главный ингредиент крема это алоэ вера. Этот компонент отлично притягивает и выдерживает влагу. В составе алоэ вера более 200 биологически активных веществ, которые дают кожу рук мягкой и нежной. Код данного крема 2855. Их также два кремика в моем заказе. Девушки заказали на подарочки. Ну и, конечно же, такие вот классные скидки. У нас сейчас действуют компании. Зимние скидки на покупку в следующем каталоге. На любые продукты 50% я смогу взять вот продукты. Это еще не все у меня купончики. Так как я вдруг сказала, еще у меня есть заказ. Со следующим заказом у меня придут еще купоны. У меня будет очень большое количество купончиков на продукт, который я смогу приобрести по скидке 50%. Хочешь также приобретать продукты со скидками, акциями, и пиши мне все данные под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.